Всем привет, мои дорогие Десята, с вами Фокс Плей. Сегодня я вам расскажу и покажу, как все-таки накрутить подписчиков, потому что некоторые мне писали на моем видео, как накрутить все, что можно, потому что у них не накручиваются подписчики. На сайте adodayminfas.com Новый сайт называется... Uh, free YouTube Subscribes Нажимаем знак В Выбираем то, что надо Но я вас не накручиваю, так что на свой фейковый аккаунт Накручу, да, здесь надо разрешить Accept Но главное у вас должны быть просмотры Ч ⁇ в телефон. Так, ладно. Тогда, знаете, это делаем. А, что за синк-ин? за фигня? Слава богу, что я это все добавил. Так, нажимаем... Подпишись на меня сейчас. Да что, чё, нажимаем выйти? Знак В, то есть, Синг-Ин. Там, где у меня есть просмотры? Блин. У меня же нет ни одного видео с просмотрами. Ладно, да? покажу вот так вот. Нажимаем на ваш аккаунт. Да, у меня есть просмотры, вот я их могу накрутить. Это показывается, сколько в первый день вам накрутится после первого использования, во второй день и дальше уже пойдет по десяткам каждые дни. А это сколько, на скольки, на какие каналы вы, короче, подпишитесь. На 20, на 2 канала, на 20, на 6, на 2. Здесь надо нажать. Вот либо сюда, либо сюда. Ну, здесь 5 подписчиков накрутится, здесь либо 10, либо 20. Выбирайте сами. Все. Надеюсь, я все рассказал, показал. Пока.